Всем здорово! с вами Гидро94, и сегодня у нас реакция на за нафиг Гарри Поттер на работе, переозвучка. Давненько уже за нафига не было, очень, по-моему, уже месяца два, наверное, или может больше даже. Давайте смотреть, что он тут в этот раз озвучил про Гарри Поттера. Я уже сказал, он к вам не пойдет. Да чтобы вы знали, этого мальчика ждет великое будущее. У него будет лучшая работа, лучший коллектив. Он будет решать интереснейшие задачи и получать за это настоящую зарплату целых пять тысяч рублей. Сколько? Ну, она же президента растет. Да где, блин? Это грёбаная маршрутка! Да хрен его знает! Говорили мне, учи языки программирования. Сейчас сидел бы себе в труселях дома на фрилансе. И тихо кодил, попивая кофеек. А сейчас что, работаешь курьером? Находить каждый день по крестражу и останавливаться в пятизвездочных отелях, а не впахивать в офисе, как проклятые, пять дней в неделю. Ненавижу тебя за это, Гарри! А если я сяду вот так? ну теперь все по-другому. Мистер Поттер, не желаете с нами поработать? Нет уж, спасибо. Нас, как говорится, и здесь неплохо кормят. Жаль. У нас в Арифлейме вы бы могли зарабатывать миллионы без труда. Без труда не выловишь и саночки из пруда. Саночки? Что-то вы, по-моему, перепутали. Меня терзают смутные сомнения. Сперва у лорда Волдеморта кольцо с дядомой, потом волшебная палочка у Белатрисы. И теперь вот жидкое мыло в женском туалете кто-то начал подворовывать. Это все малфой. Все. Малфой Поттер. Да, он как в туалет зайдет, я постоянно слышу этот раздражающий звук. Что еще за звук? Снова вы поражаете нас своими способностями. Вот только как бы он смог пройти в женский туалет незамеченным. С помощью мантии невидимки У нас есть Гарри стартап по прокату мантии невидимок Это просто отвратительно. <свят> Никто ведь даже не в курсе, вы бы хоть рекламу пустили? Блин, Гермиона, почему нельзя, как все нормальные люди, на днюху заказывать пиццу? К чему эта самодеятельность? Приготовил эту пиццу с грибами. Теперь за тебя нас опять накроет. Рон, хватит ныть. В этот раз это точно были опята. От пары кусков пиццы ничего с тобой не случится. И тем не менее, надо бы попить и отлежаться. А что это вы тут? Fired! А, говорящий ход! Я сейчас какие-то были не Не, Ладно, пойдем отсюда. Они считают меня психом. Гарри, да подожди ты. А правда, что ты умеешь просыпаться по будильнику? Yeah. Да. Я сама видела. Ого, и даже не откладываешь его на 10 минут? А ещё слышал, он получает зарплату. И не жалуется на нее. по крайней мере, матом. Охуеть. А однажды его даже поблагодарил клиент. А еще он отучился на филолога и устроился по специальности. Воу, воу, Гермиона. Это вообще нереально. У нас тут, конечно, волшебный мир. Но давай не будем перегибать. Полгу. Итак, что скажете об этой кружке? Ну, судя по всему, Гарри давно ее не мыл. Потому что... Внутри она такая черная. И чем то уже напоминает лудок Криса. Да так не бывает, да? Get back! <соценно> Объясни мне, почему мы отдыхаем от работы в туалете для девочек? Не боишься, что нас кто-нибудь спалит? <соценно> Нет, сюда никто не заходит. Почему? Драко Малфой. Малфой? Малфой? А? <соценно> а? Понятно. Мы же верили вам, называли вас наставником. А вы нас использовали! Гарри, он просто сваливал на нас свои обязанности! Он обычный лентяй! Да ты знаешь. С тех пор, как вы начали пить чай в первые 30 минут рабочего дня! Да, Гермиона, ты действительно самая умная работница из всех, что я видел. Хватит уже вам болтать! Пойдемте лучше покурим! Подожди! Я достаточно ждал! 12 часов с клиентами! Без обеда! Коллеги, как главный активист отдела, прошу вас проголосовать за... за тематику новогоднего корпоратива. Это очень важно. Мне нужно ваше внимание, коллеги. Пожалуйста. И Блин, Джин, помоги мне. Член селезня похож на штопор. Это сейчас к чему было? Спасибо. Вы что-то хотели? Альбус Вульфрикович выражает вам свое почтение, Поттер, и желает хорошего настроения. А также уведомляет о том, что на этой неделе вам потребуется поработать сверх урочно а я могу рассчитывать на оплату? нет конечно и почему мое рабочее место рядом с Томом Редлом? он постоянно пердит и делает вид что это не он ой да чья бы корова мычала, Драко ты же ведешь себя точно так же да как ты смеешь, Поттер? М? что это, это, это было? не делать ты что это черт, не мой, это вредного ладно. леса Ты еще такой счастливый? <связывая> ну так пятница? <связывая> а ты? Ну так зарплата пришла? А ты, Гермиона? А я просто пьяненькая. Сколько, сколько за заказ? Десять <связывая> тысяч. Наших, деревянных. Десять тысяч за три дня работы. <связывая> да <связывая> мне в другой фирме заказарь делали. Но <связывая> тут только одних материалов на 8. Давай я смотрю, тут вообще охуели. Да... <связывая> да. Не их, тут как Гарри Поттеру на работе с, с такой зарплатой. И с работами. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если не захочете не выпускать на видео, спойгруппы ВКонтакте, подписывайтесь на... За нафига, если понравилась эта озвучка. И до следующего видео.